Возьму, поменяю свой адрес, чтобы здесь не торчать, не висеть. Уеду в задрюченный Шадринск На тухлую речку и сеть. Там город не то, чтобы южный, Совсем не Ростов-на-Дону. И я там чужой и ненужный. Ненужный совсем никому.